Оповещение населения просьба сохранять спокойствие внимание всем проводится проверка готовности системы оповещения населения просьба сохранять спокойствие внимание всем о как самовластия петра великого и в ней он приводит